Палки. Юр, слушаю. Э, ну смотри, я вчера на знает инфо увидел твои результаты uh -huh. вот, по псориазу. Это ну, действительно так. Что у тебя там было? Может... Конечно, действительно, ну, вот Ярина Яковлева раньше приводила, когда она проводила эти деловые встречи, она меня лично видела, я был у нее в Краснодаре, э, вместе были в круизе, значит, на э, битву Платин я летел через Краснодар, битва Платин 2 была это. вот, и она видела мои руки, поражалась, что с моими руками, но мне их было стыдно действительно показывать, я их все время прятал, вот. то есть, э, на данный момент, вот сейчас, слава Богу, я действительно полностью избавился от этого. То есть, э, здесь абсолютная правда. Единственное, как мой минус, то, что я не сделал фотографии до, сейчас после тоже можно делать, а что? Э, а до показать? То есть, ну видеть. Смотри, я вчера заходил на твою страницу в Одноклассниках. Вот, у тебя там есть одна фотография, ты сидишь в машине за рулем и как раз снято отсюда и видно, что у тебя на руке там красное такое, Это же так было, да? Угу. То есть, вот у тебя есть фотография. У -у -у. Ты, Спасибо. Ты, ты Спасибо. об этом думал? Это это это где, в Турции я, наверное, был. да? Тогда у меня еще был этот набитый платин. Там, за ну, машине... Ну, а... я не знаю где, но я не, не вникал, в... что там в... окружает тебя на улице. В Аланье это. Ага. Вот. Ну, ты там сидел и как раз со стороны это и снято было. и Ты за руль то ли держался, то ли... Я уже не помню. Угу. И там видно, что у тебя красная на руках. <как> да, даже, даже, даже выходил вот на ладоню. Лад, ладон, то есть, вот как бы здесь вот нежная кожа, а здесь грубее, да, если так вот разобраться, ну да. то даже выходило на эту часть. Мне было неудобно. Скажи ну, Я... правую руку вот, вот так вот. Вот так ее покрути. Там же свет. <сесс> Я пытаюсь. Ну, все нормально. Да чистейшие, да. даже даже нигде, нигде никаких пятнышек нет. То есть сейчас я свободно э, контактирую с соленой, с кислой водой. То есть а раньше это для меня даже обычная вода, она все равно э, вызывала у меня какую-то реакцию на кожном покрове. То есть я все ночью я отсюда просыпался. То есть а вот как-то стал применять. Буквально с третьего дня применения я обнаружил, а я тут наносил на лицо, я не, не знал, что подействует так на руки. А остаток, ну как вот, Растирал. наносил, да, оставался, как бы руки, в смысл? зачем мыть-то, перед этим я мыл, мылом, допустим, нанес э, этот очистку, э, этот э, сыворотку, ну весь, весь этот самый, то есть я применял полностью всю, всю линейку. Вместе с женой параллельно мы применяли, действительно. Вот. И с третьего дня я услышал, что между-то нету Стоп, думаю, Егорка, тут плетень. Надо на это дело обратить особо внимание. И все, я стал дополнительно наносить на руки, на те места. На теле у меня были места, на бедре правом, внизу на голени, и с левой стороны у меня было, а еще начали вот здесь были, под этими, под, под мышками, сюда в сторону, сгибается, большая часть вот работает, вот. вот эти места тоже были поражены, все, слава Богу, все это дело полностью. Ну, это называется псориаз, я так понимаю? Да, я в течение, до этого, я в течение пяти лет, э, да больше, пять лет до, э, Наверное, лет 7 у меня это было. Вот. И еще я на химзаводе работал. И тогда я обращался ко всем этим докторам к кожным и всевозможным. Там и как они там еще есть, этот, ну, разного. Yeah. Факт тот, что э, все, значит, брали там, скребочки, анализы. Ой, это у вас грибок, это у вас тот. Но результата-то не было, то есть они не могли ничего мне убрать это все. Как бы в летнее время немножко затихало, но это же я был летом, в Турции это лето было, допустим, я как, когда я был. Ну, и в тот момент у меня, они меня беспокоили постоянно, то есть я руки не, старался не показывать на это. Даже не псориаз, а просто вот есть даже, знаешь, как, ну те же юношеские угри вот для девчонки, красивое лицо, черты лица красивые, а кожный покров, вот вот этими вот, и м, не знаю почему, вот люди как, я давал как бы предложение, говорю, зайдите посмотрите. Ни одна, ни вторая не воспользовались. Ну, значит, Бог их еще не это самое. Не, Они ничего не поняли. Не, не открыл им сердце, да, да, да, да. да. Ну, у меня тоже есть знакомые, у которых есть псориаз, и вот я говорю, слушай, есть же, есть, есть, ты можешь от этого избавиться. Да. Нет, факт, факт тот, что знаешь, как хорошо, когда человек знает, но важно, когда человек применяет. Ну, то да. есть услышал, говорит, ой, хорошая информация, все, хорошо. И все, на том дело, то есть его как бы впечатлило, но он это дело оставляет. А когда начинаешь применять это, вот это дает плоды, и ты тогда уже сам не молчишь, и ты сам действительно рассказываешь о том, что это действительно работает. И рад буду оказать действительно помощь людям, чтобы они. Приняли это, услышали, открыли свои сердца и начали применять то, как это все работает.